Рано нажал, рано улетит в аут! А нет, ребятки, вы смотрите, как классно получилось прямо по самому краешку! Ха-ха! Иногда в нашей жизни очень сильно не хватает спорта. И сегодня братишка Scratch решил записать такой интересный видосик по совершенно новой, вышедшей недавно игре под названием World of Tennis Roaring 20S. Это у нас, значит, спортивный бесплатный симулятор, который доступен всем для скачивания в, на... в нашем всеми любимом Steam'е, поэтому можете, ребятки, переходить качать ну а я постараюсь сейчас в этом видео раскрыть вам глаза на эту игру поширше чтобы вы могли понимать стоит ли вам тратить время для э, игры э, для того чтобы поиграть в эту игру или же нет сейчас мы с вами будем подробненько ее смотреть и наблюдать за геймплеем а у меня всего лишь самая малюсенькая просьба поставь под этим видосиком лайкосик и братишка скресть тебе будет очень благодарен приступаем так, ну что ж, значит, я тут уже вступление небольшое прошел, сыграл части обучения, и мне наставник вот этот вот советует сыграть несколько тренировочных матчей, чтобы подготовиться к матчам лиги. Этот момент мы, наверное, пропустим и посмотрим, что же у нас будет дальше, как же дальше будут развиваться события. Мне предлагают сразу же навести на нового соперника, но я, наверное, скорее всего, сейчас покажу обучение и начну тренировочку. Так, ну что ж, вот такое вот у нас меню а, в данной игре. Здесь мы можем выбрать тренера, а здесь мы можем выбрать соревнования какие-либо. Так, это уже, я так понимаю, с реальными игроками, с рейтингом и так далее. Так, дальше смотрим. Мы также, смотрите, можем прокачивать нашего персонажа. Здесь есть окно игрока, где нам доступны навыки, да. В навыках у нас, значит, также очки способностей для распределения, например, улучшения силы удара, точности, скорости, выносливости и так далее. Очень много всяких интересных у нас, значит, навыков. Персонаж, мы можем также выбрать внешность своего персонажа. Я же выбрал такую вот смазливую девчоночку, за которую я буду... Играть уж очень Она мне понравилась А как же тебе, дорогой зритель, какого бы персонажа Выбрал себе ты в этой игрушке Напиши в комментах Так, ну что ж, давайте, значит, выберем А персонажа Выбрали мы уже Можно, кстати, ракетку также выбрать, да У нас а, доступна с уровня пятого Вот такая ракеточка И Иса какого-то... А, еще есть платные варианты. Да, здесь мы можем посмотреть, но выбрать а, мы не можем, потому что надо купить, черт возьми. А для этой нужно накопить уровень пятый и так далее. Я думаю, все это... Понятно, также мы можем поменять одежду, есть э, возможность, да, кастомизации нашего персонажа, одевая его в разные одеяния, ну, пускай будет вот такое вот у нас одеяние, да, выбрать, нажать, выбрать и все, а и также можем посмотреть, какие трофеи э, мы получили за наши с вами матчи, занимать призовые места в лиге, чтобы получить трофей. Так, с этим пунктом, я думаю, понятно, а, также у нас есть возможность а, вступить, видимо, в клуб. Локация, клуба присоединиться, либо создать. То есть, все как в любой другой коопер... Точнее, не коопертины, а онлайн-игрушечки. Да, прошу заметить, это у нас онлайн-игрушечка. Здесь можно соревноваться с другими настоящими живыми игроками, а не с ботами. Ну и топ клуб клубов у нас также здесь представлен. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Есть магазин внутри внутриигровой, где мы можем купить за деньги монетки. Игровые и прочее, ну и помощь, я думаю, с этим тоже все а, понятно. Ну что, тренер, давай мы с тобой потренируемся, что ли, я не знаю. Так, испытания, а, точность жестов мыши, а, тренеры, а, это у нас понятно. Давайте попробуем пройдем испытания. Начинаем, ребятки, испытания а, и попробуем пройти обучение, чтобы вы понимали, что вас ждет, в, и когда вы будете играть в игрушечку под названием World of Tennis Rolling 20S. А, нам предлагают провести, проведите, зажав левую кнопку мыши вовремя, чтобы получить для Идеальный удар, идеальные удары мощнее, никуда не уходят, никогда не уходит, вау, так, проводим, это у нас был иде идеальный удар, да, проведите позже, так, отлично, да-да-да, то есть мы э регулируем силу, я так понимаю, удара, да, отлично у нас получается, так, подходим к мячу и делаем удар, так, хорошо, проведите, зажав позже, ага, то есть, когда к нам... А, что-то я не так делаю немножечко, да. Нам нужно, когда мяч подлетает уже совсем близко к нашему персонажу. Да, испытание завершено. Нам дают плюс три к чему-то там. Какие-то у нас а, очки копятся. Замечательно. Так, ну что, тренер, что еще попробуем с тобой сделать? Начать тренировку. Давайте попробуем потренируемся. Настройка матча. Так, отмена. А, это я уже понял. Испытание. Так, это мы, кстати, завершили. Несколько испытаний. Управление щелчком мыши. Награда 3. А что нужно сделать? Щелкните внутри выделенной области. Так, ага, это, я так понимаю, тоже своеобразный прием, да, игры в теннис. Мы должны щелкнуть вот туда, и у нас мячик полетит именно Туда. Щелкните внутрь определенной области. Да, все легко и просто. Вот так вот просто мы умеем и учимся играть в теннис. Мяч приземлится в случайном месте внутри этого круга. Его размер и расположение зависят от навыков силы удара и точность выносливости, а также от сложности удара. Вы посмотрите, сколько здесь параметров. Есть сила удара, точность, выносливость и так далее. Попадите в цель три раза. Такой вот у нас, значит, был Такая у нас была цель, и мы ее выполнили. Так, ну что же, переходим а, к следующему испытанию. Так, а, используйте двойной, двойной щелчок для свечи, нам говорит наш тренер. Так, давайте попробуем. Двойной щелчок мыши. Так, раз-два. Вот туда, я так понимаю. Что-то у меня, видимо, не получилось. Надо было порезть, видимо. Двойной щелчок. Ага, и что? Сделайте две свечи. То есть я сделал сейчас две свечи. Все нормально. Для удара, для удара щелкните на стороне соперника, для перемещения после удара, щелкните на своей стороне. Или используйте ВСАД. А, щелкните в любом месте играть Так, отлично. Давайте для удара попробуем щелкнем туда просто. Да, то есть нам достаточно мышка, если кто играет на клавиатуре, и мышки, и мышки просто кликать в то место, куда примерно мы хотим попасть. И наш мячик рандомно попадет в некоторую область в том месте. Ну и можем вот так вот перемещаться в какой-либо круг. Оп, не туда немножечко. Надо было в другое место, так, переходим в центр, нам дает мяч, подача, и вот пробуем в этот круг попадаем, щелкните или используйте ВСД для перемещения. Так, попали сюда и вот туда, бьем туда, замечательно, перемещаемся в нашу область и сюда бьем, еще куда перемещаемся, все, мы, я так понимаю, обыграли, но у нас всего лишь тренировочные бои, обучающие, нам нужно понять, как в этот теннис играть. Во время подачи щелкните, чтобы подбросить мяч, затем щелкните еще раз, чтобы ударить. А, так, давайте попробуем, щелкните, чтобы подбросить мяч, раз, и щелкните, сейчас оптимальное время для подачи, то есть нужно один раз щелкнули, мы подбросили, и второй раз щелкаем, мы подаем прямо вот в эту вот область. Замечательно. Так, щелкните, чтобы подбросить мяч и бьем вот в эту область. Что-то как-то рановато, да? Мне подсказали, что рановато. Нужно подбросить максимально вверх его. А, опять, это поздно уже. Нужно выбрать еще, ребятки, оптимальное положение. Испытание завершено плюс 3, значит, каких-то нам очка дают за прохождение этого испытания. Давайте попробуем еще. Посмотрим на испытания, какие же у нас здесь есть. У нас их здесь осталось немножко. Свечи. Мы еще этот не выполняли. Используйте двойной щелчок, двойной щелчок для Свечи. Мне кажется, я уже это выполняла. Нет? Раз. Ну, я так понимаю, свеча это какой-то высокий удар, который э, над, головой, над головой соперника пролетает. И оказывается, у него просто за спиной. Вот так вот мы его просто-напросто пытаемся обдурить. Так, я так понимаю, выполняем мы это испытание. Переходим к следующему испытанию. Ну, а пока мы переходим, ребятки, пожалуйста, прокомментируйте, что вы, что вы думаете по поводу игрушечки World of Tennis. Roaring 20 s Как она вообще вам нравится? Заходит или же нет? Ну, а я продолжаю, значит, испытание. Так. Давайте попробуем испытание под названием «прицеливание». Нам необходимо научиться играть в теннис. Так, вот нам мяч летит, и мы проводим, зажав от игрока. Ага, вот так вот линию проводим. И мы можем спокойно выцелить ту область, куда мы хотим попасть. Вот так вот раз, и наш мячик летит именно туда. В принципе, ничего сложного нет. Нам достаточно а, нужно, нам достаточно в нужный момент а, выцелить область, которая нам необходима. А, это, например, зажимаем мышечкой и ведем вот в тот квадратик, куда нам сейчас показывают. Отлично! И теперь вот сюда. А, плоховато, но тем не менее. И вот а, рано мне пишут. Мне пишут рано. То есть нужно еще а, оптимальное время выбирать. Но все равно мы испытание это завершаем. Нам дают какие-то очки. Я не знаю, на что это повлияет. Посмотрим немножко позже. Так, что у нас там из испытаний еще осталось? Давайте глянем. А, Разрезанные раз, удары Требуется уровень игрока 12 -й. Ну, а эти испытания мы уже завершили Давайте попробуем тренировочку произведем Значит, с нашим тренером Давайте уже а, более-менее что-то реальное а, World of Tennis а, Только тай, брейк, а, Полный матч 3 Давайте короткую версию сыграем И посмотрим, как у нас это все здесь выглядит а, Я, значит, против Билла а, Да, вот это у нас Бил наш тренер И меня вы, собственно говоря, видели Ну что, давай, Бил, подавай! Посмотрим, пробьешь ли ты меня? Нет, думаю, что не пробьешь. Начинаем разводить Била, разводить Била на подаче. Давай, отбивай. Так, так, так, подходи ближе. Так надо бы это, надо бы двойной щелчок. Он пока здесь. Двойной щелчок, надо свечу сделать. Делаем свечу. Раз свеча. Отбивает. Вот бил-то, а? Какой резвый чувак. Неужто он меня обыграет? Как вы думаете? Отлично. Отличный удар. Так, давайте-ка туда попробуем. А, ну что, бил? А, блин, улетел мяч. Мяч приземлился в случайной точке внутри этой области. Устанавливайте точку удара раньше и, и дальше от линии, чтобы не попасть в аут. Понял, понял. Это, ребятки, такие стандартные правила тенниса. Если у нас мяч улетает вот за эту линию игрового поля, у нас мяч попадает в аут. И очко присуждается нашему сопернику. Так, давайте-ка тогда сконцентрируемся сейчас и попробуем затащить. Что-то, бил, смотрю, в ударе. В ударе. Так, моя подача, значит подбрасываем и бьем вот в этот угол. Вот туда. А, не получилось. Почему не получилось? Так, подрос. Отлично. Отлично. Удар прошел. И начинаем уже выводить мяч. Так, у нас автоматически игрок, походу, иногда отбивает. Так. Сюда бьем. Пока пробуем раскачать Билла. По максимуму. Так, у нас еще, кстати, есть выносливость у игрока. И у нас он иногда устает. Отлично. Отличный удар. И Бил все-таки успевает. А, вот гад такой. Так, очко Биллу. Как, я не успел, что ли, а? Я не успел, бил снова мне забивает одно очко Так, можно анимацию пропустить, чтобы ее не ждать Ну давай, а, опять я подаю Так, давай-ка мы подадим, попробуем Так, и можно, наверное, выбрать, куда мы билем Ага, в этот, в этот, значит, уголок, отлично Попробуем в дальний угол Долбанем Нет, бил успевает, вот гад, а Вот какой резкий чувачок Так, свеча Пошла свеча и... Нет, не получилось обдурить Билла Еще раз свеча Достает он, а Вот, вот достает, поздно Поздно, поздно так тихо а не успевал. блин успел успел взял мяч взял мяч так давай бил давай уже сдайся. хватит уже биться блин бил бьется и все еще один удар щелкните или используйте ВСД для передвижения так мне предлагают в эту область так отлично бьем туда обводим Билла. обводим его и побеждаем вот такой вот у нас удар кстати есть повторы также у нас которые показывают как у нас был совершен удар Ш что щелкните чтобы пропустить так ну все бил подает мы значит на чеку куда он подаст так, Бил бьет. Рано, блин, рано, не мог, не, никак не могу привыкнуть. Отлично, отлично, когда близко к нам уже мяч подлетает, и тогда получается отличный удар, надо это запомнить. А щелкните, используйте ВСД для движения. Давайте переместимся в эту область. Так, Бил подает, и мы бьем туда. А Бил успевает отбивает, и мы бьем! И не получается. Еще раз туда. А, ну что, Бил выкусил? А, Билл не успеет, да, друзья, побеждаем мы снова Билла, ну как побеждаем, забиваем ему еще один, а, еще одно очко, ребятки, у нас в кармане, и счет выравнивается, становится 2-2. Ну что, Бил выкусил, да? Не по зубам я тебе оказался, ха-ха, что -то ли еще будет? Так, все, подаем, точнее бил подает, а мы отбиваем, попробуем вот в этот угол отбить, Получ получится ли у нас, или нет, нет, бил все-таки успевает. Так, отлично, подходим поближе. Нет, тут не надо было свечку Эта свечка, это когда соперник стоит возле сетки А нужно перекинуть через его голову А сейчас у нас пока бил стоит не возле сетки Так, играем пока так Отличный удар Давай, бил что ты скажешь на это? Так, бил подойдет? Нет, сегодня к сетке Рано нажал, рано улетит в А, нет, ребятки, вы смотрите, как классно получилось Прямо по самому краешку Ну что, опять выкусил ты, чувачок, в желтой рубашечке выкусил наш бил, Забиваем мы ему еще одну очко в копилочку нашей команды. Так, давайте попробуем, сразу же подадим. И вот в этот... А как тут можно выбирать угол, куда мне можно подавать? Я могу перебегать? Ага, долго ждать не заставляет. Игра сама провоцирует нас, чтобы мы нанесли удар. Чтобы мы не стояли здесь три часа. Так, отлично. Так, все, продолжаем, разводим Билла. Так, бьем туда, в дальний угол. А, ага. можно же выбирать ближний тоже угол. Вот сюда вот, например. Раз, подача. Так, Билл отбивает. Пробуем в тот угол. Раскачиваем. Блин, я думал, будет... А, вот так, туда бьем. Отлично! Он не успеет. Точно, Бил не успел добежать до того угла. Да, надо расшатывать соперника, чтобы понимать, куда нам точно бить. Ну что ж, следующий раунд. Опять мы подаем. Так, давайте все-таки подадим нормально куда-нибудь вот туда. Можно туда подать? Нет, блин, не могу. Так, бьем и тут... Ну, подавай уже, ну! Да, блин, я не научусь все никак подавать. У нас автоматический компьютер, по-моему, сейчас быстрее подаст, чем я сам. Так, берем и бьем. Ну, это уже подача не моя была, собственно, а компьютера. Так, бьем в этот угол. Ваут вот идет же. А, нет, не ушел. И туда вот, и туда, и туда. Не усп да успел, а. Теперь туда. Блин, <с> он нас обдурил, он свечу пустил. Свечка это такая штука, которая... У тебя просто мяч пролетает над головой, и ты проигрываешь. Так, ладно, надо сконцентрироваться. Все, подает, значит, бил, и мы попытаемся отбить. Давайте пока выходим на него. Ух, какой резкий, а. Отлично. Какой резкий мяч был, а туда, в тот угол, нет, он, он уже, он прям чувствовал, как я туда долбану, так, а туда он чувствует, что я долбану, нет, похоже нет, так, секундочку, бил, давай, давай, подбегай, ааа, -а -а -а, обдурили, не успел все-таки бил, так тебе, чувак, держи, давайте попробуем, ага, он снова подает, два раза подает противник, так, секундочку, бьем туда, успеет ли он, ага, успел, так, поближе к сеточке. Пускай подходит к сеточке. Не хочет бил подходить к сеточке. Ах ты, блин, нифига себе. Я не успел добежать до мяча. Да как так-то, а, Билл? Ты что творишь-то? А ну, да женщине хоть уступи. Совсем не непробиваемый какой-то. Так, значит, как нас учили подавать? Подбрасываем и бьем. Нет, подбрасываем. Ну, и бьем. Отлично. Так, есть удар. И в ту сторону. Успеет добежать? Успел. Так, тихонечко, аккуратно. Главное, главное быть всегда на чеку. Так, в эту сторону долбаню, долбанем как следует, так, блин, чуть-чуть было, надо было... Ага, вот так вот тебе, вот так вот, видел, да, выкуси, не успел, не хватило у тебя силы воли и силы духа и физподготовки, то-то же, будешь знать, как женщины женщиной дело иметь. Вот так вот мы играем, ребятки, в игрушечку под названием World of Tennis Rolling 20S. У кого какие комментарии, какие мысли по этому поводу, пишите, друзья, а я непременно постараюсь всем ответить. Ну что, Билл, пора тебе финально забить уже, да? Хватит уже с тобой в играть. Так, все, бьем туда. Отлично, не успеет. Ах, блин, это у нас, знаете, что сейчас было? У нас просто мяч вылетел за пределы поля, поэтому а, очко присуждается снова Билла. Блин, какая напряженная борьба у нас с Ботом. А, ну все, отбиваем, ребятки, отбиваем более четко. Отлично. Так, секундочку, он сюда подаст. Так, отлично, рано мне, мне пишет рано. Так, секундочку, мяч должен быть под контролем. Сейчас Билла расшатаем, попробуем. Похоже, он быстрее нас расшатает. Так, ну подбегай же к сетке, что-то там. Ох, какой высокий, я! А! Чуть-чуть, друзья. А, блин, ну как так-то, а? Никак не могу выцелить, Друзья, счет сравнивается 6-6 у нас получается с нашим оппонентом. А он тем временем подает. Ну что ж, давайте сгруппируемся, сконцентрируемся и постараемся затащить, вырвать у Била победу. Да что ж ты будешь делать, это моя самая основная ошибка. Я всегда перекидываю дальше за поле. Надо всегда в область поля, друзья, целиться, чтобы не было таких казусных моментов Так, мячик у нас, подбрасывай Подбрасывай мячик Бьем! Отлично Так, бил, среагировал, рано бью, рано очень, да, рано очень нажал Но! Нет, он отобьет, он отобьет, определенно отобьет Так, пытаемся раскачать нашего соперника Бьем в этот угол, только бы не, только бы в пределах поля И бьем! Финальный! Рано мне написали, ах ты, блин, опять. Вот самая основная ошибка, друзья, я всегда бью за пределы поля или в аут-зону, поэтому, поэтому очко присуждает не мне, а моему значит, сопернику. Ну что, 6-8 у нас счет, я пока что проиграл, но я вам скажу, что я первый раз играю в эту игрушечку, поэтому, поэтому у меня еще опыта не так много. Ну и нам тут дают небольшие советы. Во время каждого матча ваш агент обучается в игре игре. В дальнейшем он может заменять вас в играх. Вы довольны собственной игрой? Желаете, чтобы ваш агент обучился на сыгранном матче? Да, желаю, чтобы агент обучился. Теперь вы можете сыграть матч в многопользовательской лиге и нажмите на доску. Пропустить. Давайте попробуем, друзья. Почему бы и нет? А, почему бы и нет? Я так понимаю, можно выбрать любого соперника. Они тут, значит, распределены по рейтингу. Так, новая лига, начать матч. Ну, я думаю, нам без разницы, с кем играть. Давайте попробуем сразу же сыграем только тай... Брейк а, вот с этим вот игроком Интересно, это реальный персонаж Или же это э, Давайте посмотрим, скреч и какой-то Персонаж против нас У меня 500, у него 624 У меня уровень первый, у него четвертый Или пятый. ну что ж, давайте попробуем, друзья Попробуем сразу же, как говорится, в пекло Отличный удар Отлично, ох, он в тот угол, я так и знал Отличный удар, так, держимся примерно По центру, так Главное нам в пределах поля держать мяч Секундочку Блин, у меня персонаж очень невыносливый по сравнению с противником. Секундочку, секундочку. Надо быть сконцентрированным. Бьем, бьем, бьем. Успеваем, бьем. Ой, ой, ой, ой, ой. Он как, как бы чувствовал, да, куда я побегу? Сек... Ох, как он чувствует, а? Как он меня раскачал просто, а? Вы видели, что происходит? Ну, давайте попробуем. Попробуем. Так, моя подача. Подаю я хреново. Подаем вот туда давай. Раз. Да что ж ты подавай уже, а? Отлично. Так, подача. Рано бью, рана. Мне пишут, что рана оп, А, ага, вот он знает, куда бить просто Вот он прям чувствует, куда бить Рано, мне говорят Вот он прям вообще чувствует, а, куда бить Поздно, да как же ты не добежал то а Ну вообще просто меня расшатывают а, В пух и прах Профессиональный теннисист какой-то против меня выступил, я смотрю Так, ну что ж, подаем мы Да, подаем мы Гоу, ну да что ж ты не бьешь-то, а Почему она не бьет нас первого раза Так, отлично От... Да бей, бей, бей же, а Ага, он в тот угол. Он нас очень сильно расшатывает. Он прям по, по всему полю нас пытается расшатать. Как следует. Давайте-ка мы долбанем туда сначала. А теперь мы долбанем вот в ту сторону. А, почему? Одно очко. А, он просто... У него аут был. Отлично. Замечательно. Отбиваем. Вот он прям вообще просто... М -м -м, вот как так-то, а? Он просто, видишь, пользуется тем, что он выбивает просто из края в край. Все, пробуем, ребятки, мы должны затащить, я потихонечку учусь, сейчас скоро все будет, вот он прям конкретно в край пытается, да? Конкретно в этот край пытается, а мы сейчас в этот долбанем, на, держи! Блин, успел, успела? Успел же он, а? Вот гад-то такой, вот же успевает все-таки. Так, а так, а игра пошла, игра напряженная. Он мне поддается по ходу действия. Так, секундочку. Ага, ушел. Вау. Вот. Отлично. Мы просто-напросто на таких моментах можем выиграть. Продолжаем, друзья. Так, наша подача. Почему я подавать не умею? Меня учили подкинул. Подкинул. И ударил. Ну, ударь же. Ладно. Уда... Не получается у меня красиво первую подачу сделать. Так. Ну что? Вот он прямо из стороны в сторону. Я сейчас тоже так буду. Посмотрим, что он сделает. Вот туда вот на тебе. Блин, надо было еще в другую сторону. А, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Успеваем. Так, успеваем двойной, блин, ага, у него, значит, вау, ушел мяч, замечательно, хотя бы на таких моментах мы точно сможем как-то вывести, подача, бей, ну бей же ты, а, вот у меня не получается, ребятки, с подачей почему-то, рано, мне пишут, что рано, так, секундочку, туда, вот туда прям бей ему, прям по краешку, а -ха -ха. Че, не успел? Упырь, а я так и знал, что ты не успеешь. Братишка скреч могет. Братишка скреч, когда захочет, он умеет. 4-3 счет. Играем против реального игрока, я так понимаю. Так, подача. Парад по, по центру. А, у него подача кривая была или что? А, он просто в сетку попал. Я так еще пока не умею в сетку попадать. Я бью стандартным ударом. Вы посмотрите, что было сейчас, как я сильно удолбанул. 4-4 а счет. Ну нельзя сливать очки. Нельзя. Надо поточнее быть. Ну как так-то, а, братишка, скреч, что ты творишь? Хотя бы послабее бей, но ты бей нормально. Вот надо сейчас его тоже раскачивать в ту сторону. Че, не успел? Ага! Вот я твоей же тактикой. Он задолбал просто меня. Он постоянно бьет из края в край, поэтому меня выигрывает. Да-да-да, потихоньку учимся, друзья, играть в теннис. Так, сейчас, сейчас моя подача. У меня никогда не получается с первого раза. Почему? Меня учили один клик. Это подкинул. Ну ты что не подкидываешь-то, девчоночка? Опа! Как-то странно. Ах ты гад такой, а? Поздно, блин! 5-5, ну вот как так-то, а? Я же вроде рядом стоял, почему у меня не достала она? Не пойму пока, как действует у нас тут механика. Так, бьем вот в эту клеточку. Или в эту. Ага, понял. Так, долбанули. А вот так если? А если так? Он из края в край просто. А если вот так? Что ты на это скажешь, а, Илон Маск? Что ты скажешь на это? Посмотри, как надо играть в теннис. Не успел, да? Ха -ха. Вот так вот оно и бывает, друзья. Главное, это концентрация максимальная. И тогда будет у вас максимальная эффективность отдачи. Так, ну что ж, пробуем, ребятки. Еще один матч. Так, он бьет, отбиваем. Главное, всегда в пределах поля держать мяч. Ох, как он долбанул-то, а! На тебе тоже держи. Подбегаем. И вот сюда-па! Держи! Ну что, пульнул, да? По твоей же методике, чувак, ты сам меня научил. Вот так вот мы играем, ребятки, в теннис. Но он сам меня научил, да. И мы, ребятки, побеждаем, представляете себе? Мы побеждаем реального противника в первой же нашей схватке. Пожалуйста, ребятки, если понравилось, ставьте, пожалуйста, лайкосики. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы продолжаем играть в игрушечку под названием World of Tennis Roaring 20S. Так, ну что, что же нам еще попробовать? Можем, ребятки, смотрите, после матча посмотреть, значит, на разбор матча. Нам здесь здесь в деталях показывают. Ага, то есть мы, видите, мы выходим в запись, и нам здесь показывают, что и как происходило, да. То есть давайте тогда выйдем обратно. Это, я думаю, все, все поняли. Нам опять предлагают эту табличку. Можем посмотреть повтор и можем вернуться в клуб. Это, значит, у нас что это за кнопочка? Ага, мы можем вот такой кинематографичный режим сделать. А интересно, как там... О, а когда мы кликаем мышкой, у нас прогресс просто пролетает в два счета. Причем кликаем мы на ту или иную мышку. Да. На ту или иную мышку классно звучит На ту или иную клавишу мышки Это, я так понимаю, мы выбираем только самые опасные и классные моменты э, в игре Так, ну и еще одна клавиша, это вернуться обратно э, в клуб Давайте возвращаемся И мне тут, значит, пишут, что мне доступны дополнительные очки Нажав, э, нажмите на игрока для улучшения навыков Давайте попробуем так и сделаем Да, все-таки мы уже заработали э, кое-какие достижения У нас э, есть, ребятки, 6 очков экспириенса, которые мы можем распределить и давайте я вам сейчас покажу, как это делается. Точность у меня 2%, сила удара, скорость, выносливости, возможно, мне не хватает. Потому что от выносливости, это, знаете, как удача. Она влияет практически на совершенно все наши действия. Выносливость я, наверное, подкачну как следует, да. Мы будем меньше уставать на поле а, боя. Давайте до 4 пунктов, до 4% я это все улучшу дело. И, наверное, а, силу удара, ну, я не знаю, насколько это важно. И точность тоже я подкачаю, чтобы быть точнее и чтобы мои мечи все летели туда, куда нужно. Так, 5, значит, у нас выносливости будет, прокачаемся. И несколько очков точности, скорость. Кстати, вот скорость тоже не помешает. Давайте к скорости немножко поприбавим. И замечательно настроили мы свой персонажа, применяем да-да-да, я пока что буду настраивать, так сказать, а, а, не руководствуюсь никакими гайдами, потому что как таковых пока что еще нет. Игрушечка, я напомню, совершенно новая вышла недавно. Поэтому настроим, значит, выносливость, скорость и точность. Замечательно. У меня появились также трофеи какие-то. Давайте посмотрим. А, лучшие моменты. А, можно посмотреть три повтора. Тренировка завершена. Выиграйте тренировочных матча. Кстати, да, вот тут у нас есть список достижений, которые нам будут присуждаться со временем а, и. Со временем прохождения, да. И можем вот сюда посмотреть, в вкладочку достижений. Ну, мы в ней, собственно, и находимся. Ну, что ж, в общем, вот такая у нас игрушечка получается. Я надеюсь, что показал все самые яркие моменты. Игрушечка, еще раз повторюсь, называется World of Tennis Roaring 20S. Ну и мне, конечно же, хотелось бы услышать, ребятки, ваше мнение по поводу этой игры, что вы думаете, напишите, пожалуйста, мне в комментах, я постараюсь непременно на них ответить. Ну а для того, чтобы братишка Scratch продолжал играть дальше в эту игру и записывать по ней видос, мне необходима твоя поддержка, телезритель. Давайте наберем на это видео хотя бы 350 просмотров и 50 лайков, и братишка Scratch будет дальше продолжать играть в теннис онлайн. Играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея!